Предлагаю сегодня поговорить и рассмотреть такую интересную тематику мифологии. А если бы точнее, то верование народов ацтеков и майя. Сами считаю политеизм довольно интересной системой верований. Для тех, кто не знает, что такое политеизм, ну вдруг такие найдутся. То это система верований, религиозное мировоззрение, которое основано на вере в нескольких богов. То есть, говоря проще, это язычество. Прежде чем мы рассмотрим самих богов, разумеется, надо бы познакомиться с культурой как ацтеков, так и майя. И начнем мы с мифологии майя. У народа майя знания и религия были неотделимы одно от другого, и они составляли единое мировоззрение, которое отражалось также в их искусстве. Как и в остальных языческих религиях, представление об окружающем мире, его структуре и разнообразии представлялось через образы многочисленных божеств, которых можно объединить в несколько основных групп, которые соответствовали тем или иным сферам опыта людей. Например, боги охоты, плодородия, различных стихий, небесных светил, войны, и смерти и так т.д., в разные периоды истории Майя те или иные боги могли иметь разную значимость для их почитателей. Майя полагали, что вселенная состоит из 13 небес и 9 подземных миров, а в центре земли находилось дерево, которое проходит сквозь все небесные сферы. На каждой из четырех сторон земли стояло еще по одному дереву, Каждая из них символизировала стороны света. Восток – это красное дерево, юг – желтое, запад – черное и север – белое. Каждая сторона света имела несколько богов. Одним из важных богов у майя классического периода был бог кукурузы, представляемый в облике молодого человека с высоким головным убором. Некоторых богов майя представляли в образе животных или птиц, например, ягуара или орла. В тольтекский период истории майя среди них распространилось почитание центрально-мексиканских по происхождению божеств. Одним из наиболее уважаемых богов такого рода был кукулькан, в образе которого прослеживаются элементы бога кецикуатля Почитание божеств у майя выражалось в сложных ритуалах, частью которых были жертвоприношения, в том числе и человеческие, а также игра в мяч. Да-да. Игра в мяч. Все. Именно так, серьезно. В Чеченице была площадка для игры в мяч, которая являлась самой большой во всей Мексике. С двух сторон она замыкалась стенами, а еще с двух – храмами. Игра в мяч была не просто спортивным состязанием. Многие археологические открытия указывают на то, что она явно была связана с человеческими жертвоприношениями. На стенах, которые ограждали площадку, рельефно изображены обезглавленные люди. Мифология ацтеков. У ацтеков, пришедших в долину Мехико с севера страны еще в 13 веке, основными мотивами мифологии является вечная борьба двух начал. Света и мрака, жизни и смерти и так далее. Развитие вселенной по определенным этапам или циклам. Зависимость человека от воли божеств, олицетворявших силы природы, необходимость постоянно питать богов человеческой кровью, без чего они бы погибли. Согласно мифам, вселенная была создана Тескотлипокой и Кецалькуатлем. И прошла четыре эры развития. Первая эра Ягуара, в которой верховным божеством в образе солнца был непосредственно Тескотлипока. Закончилась она истреблением ягуарами племен гигантов, которые тогда населяли землю. Во второй эре, эра ветра, солнцем стал Кецалькуатль, и она завершилась ураганами и превращением людей в обезьян. Третьим солнцем стал Тлалок, в эру дождя, которая закончилась всемирным пожаром. В четвертую эру, эра воды, солнцем была богиня вод Чальчаутликоя. Этот период завершился потопом, во время которого люди превратились в рыб. Современная же, пятая эра землетрясения с богом солнца Тонатию должна закончиться страшными катаклизмами. Собственно, ацтеки почитали множество богов разного уровня и значимости – личных, домашних, общинных, а также общих. Среди последних особое место занимали бог войны – Уйцилопчетли, бог ночи и судьбы – Тескатлепока, бог дождя, воды, грома и гор – Лалак, бог ветра и покровитель жрецов – Гецалькуатль. Существовали боги, покровительствовавшие искусству, лечению, собирательству. Ацтеки полагали, что в зависимости от рода смерти, души умерших отправлялись либо в подземное царство, либо в страну бога Тлалока, которая считалась земным раем, либо в небесное жилье бога солнца. Этой высшей чести удостаивались храбрые воины, люди, принесенные в жертву, и женщины, умершие при родах. К слову, да. Нередко на жертвоприношение люди шли добровольно, это были не пленные, это были не рабы, это непосредственно сами ацтеки и майя добровольно шли умирать. Говоря современным языком, это считалось престижно, это считалось достойно быть принесенным в жертву богам, это в какой-то степени высшая честь. У ацтеков была сложная система ритуалов, состоявшая из цикла празднеств, привязанных главным образом к земледельческому календарю. Частью этих ритуалов были разнообразные танцы и игры в мяч. Важным ритуалом являлось принесение богам крови человека. Ацтеки считали, что только постоянный приток крови поддерживал богов молодыми и сильными. Они широко практиковали кровопускание, для чего протыкали себе язык, мочки ушей, конечности и даже половые органы. Более же всего богам требовались человеческие жертвоприношения. Они проходили на вершине пирамид у храма того или иного божества. Были известны разные способы умерщвления жертвы. Иногда в ритуале участвовало до шести жрецов. Пятеро удерживали жертву спиной на ритуальном камне, собственно четверо держали за конечности и один фиксировал голову. А шестой вскрывал ножом грудь, вырывал сердце, показывал его солнцу и помещал в сосуд, стоявший перед изображением божества. Обезглавленное а тело сбрасывалось вниз. Его подбирал человек, что подарил жертву или пленил ее. Он уносил тело домой, где отделял конечности и готовил из них ритуальную пищу, которую делил с родственниками и друзьями. Считалось, что съедение жертвы, олицетворявшей бога, приобщало к самому богу. В год же число людей, принесенных жертву, могло достигать до 3000 человек. Вот мы подобрались непосредственно к богам Астеков и майя. Кавиль. Один из верховных богов Майя. Владыка стихий, вызывающий землетрясение. Также возможно, что он был богом грозы. Является покровителем правящей династии крупнейших городов Майя. Особенностью иконографии Кавеля является то, что одна из его ног всегда изображалась в виде змеи. Скипетр верховной власти многих крупных городов Майя являлся изображением этого самого бога. В астекской мифологии ему соответствует Тецкатлепока. Про следующего, я уверен, все слышали. Кесалькуатль. В мифологии индейцев Центральной Америке это одно из трех главных божеств. Бог-творец мира, создатель человека и культуры, владыка стихий, бог утренней звезды, близнецов, покровитель жречества и науки. У него было много ипостасей. Самое важное Ээкатль, бог ветра, Тлауискальпанте Кутли, бог планеты Венера и другие. В первом шестом веках нашей эры культ Кесалькуатля распространился по всей Центральной Америке. Он стал верховным богом. Творцом мира, создателем людей и основателем культуры. По мифу он является установителем жертвоприношений, постов и молитв. Изображался в виде змеи, покрытой перьями. Кеселькуатль – очень древний бог. Известны еще майя, следы его почитания встречаются среди руин древнего Теотеукана. Это божество часто изображалось держащим шип, используемый для пускания крови. Предполагают, что именно он создал прецедент самопожертвования, став предшественником всех последующих человеческих жертвоприношений. Главное святилище Кецалькуадля находилось в Чолуле, Мексика. Также я уверен, что про следующего бога вы тоже слышали. Кукулькан. В мифологии майя одно из главных божеств. Кукулькан – бог четырех святых даров, огня, земли, воздуха и воды. Иными словами, он бог четырех стихий. И каждый элемент был связан с божественным животным или растением. Воздух – это орел, земля – кукуруза, огонь – ящерица, вода – это рыба. Крылатый змей у поздних мая почитался в качестве бога ветра, подателя дождей, бога планеты Венера, основателя нескольких царских династий и крупных городов. Кукулькан изображался в виде змея с человеческой головой. Согласно некоторым мифам майя, мир был создан парой богов Кукульканом и Хураканом. Хуракан — это бог природного начала и всех буйных природных сил. Он – сердце гор, бог земных недр, пещер, землетрясений, вулканов, бог огня, но вместе с тем холода, севера, льда. Он – бог тьмы, ночного звездного неба. Кукулькан же считался доброжелательным божеством. Он обучил людей земледелию, рыболовству, различным наукам, дал им календарь, письменность, изобрел церемонии и кодекс законов. Ахпуч Бог смерти и владыка подземного мира, самого худшего из всех. Обычно Ахпуч изображался как скелет или труп или в антропоморфном облике с черепом вместо головы. Камаштли – это бог звезд, полярной звезды, охоты, войны, туч и судьбы. Творец огня, он разжег первый огонь, использовав для этого небесный свод, один из четырех богов, создавших мир. Он является отцом Кесалькуатля. Иногда в мифах он является синонимом Нишкуатля, то есть облачного змея. Мецтли. В мифологии ацтеков это бог луны. Миктланте Кутли. Владыка царства мертвых. В мифологии ацтеков бог загробного мира и преисподней. Изображался в виде скелета или с черепом вместо головы. Его постоянные спутники летучая мышь, паук и сова. Синтеотль. Бог кукурузы. Покровитель земледельцев. Тескатлипокам. Одно из трех главных божеств покровитель жрецов, наказывающий преступников, повелитель звезд и холода, владыка стихии, вызывающий землетрясение. Он бог Демиург и одновременно с тем он разрушитель мира. Тлалок бог дождя и грома, сельского хозяйства, огня и южной стороны света, повелитель всех съедобных растений. Тонатыу, мифология ацтеков, бог неба и солнца, бог воинов. Культонатыу, был одним из самых важных в ацтекском обществе. Изображался юноши с красным лицом и пламенными волосами. Луцелопочли – бог голубого ясного неба, молодого солнца, охоты, специальный покровитель молодежи ацтекской знати. У ацтеков это бог войны, которому приносили самые зверские, кровавые человеческие жертвы. Чак – бог дождя, грома и молнии. Предполагается, что первоначально Чак был громом очищения леса, позднее стал богом дождя и воды. Юм Кааш, владыка лесов. В мифологии майя, молодой бог кукуруз, известен также под именем Иом изображался в виде юноши или подростка с головой, переходящей в початок. И богини. Иштаб. В мифологии майя, богиня самоубийства и жена Ками. Что интересно, в традициях майя самоубийство, особенно через повешение, считали благородным способом смерти, которая сопоставима с человеческими жертвами жертвенного обряда и убитым воином. Ишчель. В мифологии Мая богиня луны, лунного света и радуги, покровительница ткачества, медицинских знаний и деторождения. В жертвы приносили красивых девушек. Куатли богиня земли и огня, мать богов и звезд южного неба. В ней одновременно заключено начало и конец жизни. Ее изображали в одежде и змей. Одновременно она являлась богиней смерти, так как земля пожирает все живущее. Куэль Шауки, в мифологии ацтеков богиня луны, вот и мифологии конец, а кто слушал, подпишись. До скорых встреч.